Всем добрый день, я представлюсь, меня зовут Ожерельева Ольга, я эксперт в сфере недвижимости, 9 лет мы помогаем людям решить их квартирный вопрос с помощью одобрения ипотеки. И также очень много к нам сейчас обращается Юль по инвестициям, то есть люди хотят как-то научиться зарабатывать а, с помощью банковского продукта в данной ситуации ипотеки. У нас 18 филиалов, мы помогаем в разных в разных случаях, ситуациях, поэтому, если кому-то нужно, легко находить нас. По фамилии даже можно, ожрелье вы очень легко запоминаете, но это вот о себе. А что такое ипотека? Ипотека это инструмент для того, чтобы приобрести, заработать, то есть на нем, то есть на, на приобрести жилье. Да? В данный момент, вот, допустим, если мы рассматриваем, приобрести жилье деньги практически невозможно скопить очень редко кто их скапливает Идет, естественно, инфляция. И выгодно, конечно, брать ипотеку. То с помощью прибегать к помощи да, банка, да, как да. во всем прогрессивном мире. В принципе, у нас... люди живут за счет банковских кредитов. Да, у нас русские люди как думают, о, ипотеку я сейчас возьму, а мы иногда делаем даже без первоначального взноса или с помощью там потреба. Да? Mm. То есть вообще все банковское. То есть у человека вообще бывает, что нет денег, да? Ой, я переплачу. Да, ты вообще ничего тогда не возьмешь, Юля. ну реально. И потом, я всегда говорю, а вот вы бы дали на 30 лет денег взаймы, то есть а банк дает. Да, это же тоже, вот, вот я меняю мышление иногда у людей, чтобы вот иначе вообще никак в той нашей компании как можно больше людей людям помочь приобрести свое жилье, да. Но вообще действительно сейчас ипотека является ну, спасительным каким-то кругом для тех людей, кто все хочет уже Юль. иметь свое жилье, но не имеет там, допустим, какой-то накопленной суммы. Так и есть. Или все-таки это больше ермо? Нет, это так и есть. Ну вот сама посмотри, сейчас уже процент уже 9, да? в прошлом году был 8 mm -hmm. даже доходил, сейчас уже даже 9 есть, на вторичное я говорю. И если посчитать, человек, допустим, снимает квартиру за 30, да? mm -hmm. и если он, допустим, покупает аналогичную квартиру, он где-то будет платить около 40, может, плюс 5-7 тысяч но за свое. То есть ты понимаешь, когда ермо, это я считаю, как когда ты просто в никуда отдаешь деньги, тебе даже рубль на счет не записывают. То есть ты отдаешь хозяину, mm -hmm. который полноценный хозяин этой квартиры. То есть я всегда говорю, есть такое изречение, ты платишь плачешь чужую ипотеку. Mm -hmm. Согласна? Если ты каждый месяц задаешь 30 тысяч рублей, ты, ты вообще... Понятно, что я еще раз вернусь, потому что ипотека, особенно первые два года, очень большой списывают, они вот этот... А, Именно процент. А, Села кредита, забирают, да, да, то есть мало списывают. И да. мало но подрастает. через два года, во-первых, туда. Ну, то есть там рассчитано расчет, расчет все, и все равно у тебя есть а, финиш. Mm -hmm. да? 10-15, я рекомендую. Но 15 лет всегда брать, потому что 20 лет там всего на тысячу меньше, примерно 2 платишь, но 5 лет плюсом. 15 лет, ты точно знаешь финиш. И еще есть такая штука, а я своего финиша 30 лет не а, Я еще хочу сказать, что есть еще такая штука, что Бог он помогает, вселенная помогает. Я вот честно больше двух Мистика лет, пошла. Больше двух лет не платила играть. ипотеку. Но когда у тебя вот смотри, ты же не будешь досрочно платить хозяину, угу. а вот ипотеку ты по любому будешь э, изыскивать или если у тебя будут свободные средства, ты То есть будешь это как досрочно. Стимулирование, гасить. Гасить. стимулирование да, для да. Э, большего заработка для и заработка. И, и вот у всех у многих же есть какие-то родственники, родители, они лишний раз все равно помогают. Я не знаю, как это бывает, но у меня очень мало клиентов, которые весь цикл прошли. В основном все досрочно закрывают и потом возвращаются уже для инвестиций, еще что-то.